Внимание, а перед тем, как мы прокачаем подписчику аккаунт, заберем Один, хочу порекомендовать вам магазин с самыми низкими ценами в СНГ, Top Point Shop, где сейчас проходит розыгрыш на 5000 CP и также проходит акция со скидками. Поторопись, ссылочка в описании. Погнали крутить рулетку. Данную рулетку подписчик выиграл в моем розыгрыше, который я недавно проводил на своем канале. Поэтому если ты хочешь участвовать часто в розыгрышах, получать такие приятные призы, не забудь подписаться, прожать лайк и написать комментарий.